Это мое поздравление. Мы продолжаем за тему прибирання после войны. Сегодня мы закончим то, что мы первый раз не смогли закончить. У нас будет сегодня больше про химию, то есть и трошки такой алгоритм, как это зачем происходит. Поговорим сегодня с Максом Тарасовым. Ярика сегодня не але но он сегодня тому ми поэтому мы спокойно поработаем <працюємо> самостоятельно, дамо ему возможность попить спиртных напитков. Процес прибирання и химия, яка используется для прибирання після пожежі. Ну, перш за все, за, за, за, за, звичкою, за, за звичкою, у нас використовується хімія від Legend Brands, і це у нас Volvoș, Degreaser і 9 Це три такі штуки. Ну і ще, эти ці губки, які для протирання, а, протирання поверхонь тендітних, скажімо так, да, які не можна дуже чухати. Это та химия, которая используется. Вовошь має концентрацию 10%, соответственно, 1% до 10%. Наносится на поверхность стеля, стены, если треба, подлога. с помпового розпилювача Лишається на экспозицию в 15 хвилин. Все, все щеткой обробляється. Помните из минулого раза, что щітки у нас мают быть ну, плюс-минус одноразовые, потому что вы 100% их выкинете после вашего прибирания. После того все все змивається. Відповідно, как смывать, как наносить, що там защищать не защищать, треба дивитись на месте, потому что вы можете на смывать, возможно ну, там паркету под вашими ногами уже давно хана, або ламинату он повздувался. А, возможно, еще и нет, то есть вы смываете просто киптявую натягнуло оттянула соседнего подъезду. И також треба на це зважати, смотреть, что вас под ногами. То есть смываете с тем, чтобы у вас оно або стекает и вам там на плитке байдуже, как оно реагирует с або вы на ламинате, ви вы сразу собираете, чтобы там, не дай Боже, не растеклося. Так. Дальше. Тобто во Вовош, помповый распилювач, щитка, дешево. А, Макс, давай по предыдущему по, по, по слайду какие-то комментарии. Что ты тут можешь цикаго сказать? Можливо, что-то альтернатива во лвошу якась? Мне не нравится э, говорить вообще про, про конкретные препараты, препараты тем более э, в нынешних э, условиях про препараты импортные, потому что это сужает э, маневры тех людей, которые, собственно говоря, будут заниматься этой лвошей. Можно говорить о том, что должны собой представлять те средства, которые лучше всего применять для опыта после пожара. Mm -hmm. а для того, чтобы говорить про то, что собой должны представлять средства, нужно сначала вернуться к тому, что мы плохо обсудили в прошлый раз, это что такое послепожарное загрязнение. Ну, конечно, Шат. мы э, оставляем за скопками, откровенные какие-то угольки, это не является очистки. Да. Мы можем говорить о чем? Камеру. О саже, что-то сажа. По большей части сажа – это э, углерод, оксид углерода. Это мельчайшие частицы, очень мелкие, про которые я как раз говорил, что их нужно собирать э, пылесосом. Но дело в том, что они не все собираются пылесосом, потому что э, они достаточно неплохо фиксируются на поверхности э, с помощью нескольких механизмов. Не буду сейчас глубоко нырять в эти механизмы, Г грубо говоря, есть тонкий слой, который э, налипает на поверхность сильнее, чем пылесос способен э, его отрывать и от поверхности. И тогда мы говорим о том, что нужно том, что включать какое-то моющее воздействие. А второй вид загрязнений, загрязнений. Это, это, собственно говоря, это смолоподобные загрязнения, загрязнения, которые, будучи разогретыми в, в огне, огне, превратились, грубо говоря, в газ, в пар, и прикасаясь к более холодному, подобно тому, как водяной пар конденсируется на холодных поверхностях, так и эти разогретые продукты горения тоже конденсировались на поверхности. Так вот, значит, сажа и вот эти конденсаты, они удаляются немножко по-разному. С Сажей очень важно сделать так, чтобы в процессе помывки она не забралась глубже в поры. А конденсаты их более сложно смыть, потому что они, как правило, плохо смываются поверхностно-активными веществами. Они лучше смываются чем-то, что содержит в себе смешиваемые с водой растворители. А если уже говорить более конкретно про препараты, то... Когда мы боремся с сажей, желательно, чтобы это были вспенивающиеся препараты, которые за счет эффекта флотации могут удерживать сажу в взвесе. Когда мы говорим про сажу, то желательно, чтобы эти препараты содержали в себе так называемые антиресорбенты, это такие специальные добавки, которые могут удерживать загрязнение внутри моющего раствора и не давать ему повторно осаждаться на поверхности. А когда мы говорим вот про вот эти вот конденсаты, мы говорим про то, что там должны быть какие-то растворители. И очень часто это есть некоторое такая противоречие, потому что многие растворители, наоборот, они ухудшают пенообразование. Но есть и те растворители, которые нормально себя чувствуют в пенных средствах. Так вот, если мы э, говорим не про специализированную какую то химию, то э, можно поискать соответствующие препараты, которые будут содержать в себе весь э, спектр нужных компонентов среди той химии, которую применяют а. для мытья кузова автомобиля и э, б. для профессиональной уборки кухни. То есть э, можно поискать какие-то заменители, потому что, ну, я не знаю сколько в Украине сейчас этого волваж в наличии, хватит ли его, чтобы отмыть, к примеру, всю Гучу или Гирпень, я бы а, не уверен. не ну, а, его уже точно не а. мало, Валвош его просто не мало, мы мимо поговорить а. про те вещи, которые реальны на сегодня в Украине, чтобы мы могли это реально делать. Бабешка, поднимает руку, что-то хочет сказать. зараз скажет Серега, а, потому, Макс, я бы тебе попросил, если ты можешь, то назвы, там, ну, 5, 5 препаратов, 10 препаратов, ну, какую-то количество препаратов своих Рибер, еще какие-то, какие будут там активно работать. И потом Серега скажет свои слово. Значит, э, на сегодняшний день часть задач, от, как бы это ни было смешно, но часть задач из вот этого э, Перечня можно решать при помощи нашего нового шампуня для стирки ковров, это Hard шампунь, который позволяет за счет большого количества антирессорбентов в составе эффективно смывать вот такие загрязнения, как сажа. А вот насчет этих вязких конденсатов сейчас у меня какого-то готового предложения нету, но мы буквально находимся в процессе разработки. Я думаю, вопрос нескольких недель у нас будет готовый парад. Супер, класс. Серега, будь ласка. Не, ну все, тогда мы отключаемся. Гена. Гена, <свес> <свес> <свес> да. а... привет. Привет. А, добрый вечер. Да, с кем не поздоровался. Посмотрите, ну, ребята, ну может украинской, конечно, и лучше будет украинской да, Кто может, хай разговаривай, и это было бы доречно. До речі, ну, несколько есть комментариев. Ну, по-перше, если у нас такая экспозиция, экспозиция 15 минут, то, возможно, было бы доречно, чтобы наносить на поверхню, на поверхню химию в виде піни. Потому что если мы будем да, в виде да, спрею наносить, то воно будет все стекать. Поэтому, ну, возможно, так будет лучше, и воно будет, ну, скажем так, сильнее работать и больше будет эффективность. Это, по-перше. А по-друге, стосовно химии, до речі, буквально 23-22 лютого была практика мики стелі на автозаправке и тестували, ну меня запросили ну, дать какие-то поради поделиться своим опытом на забруднені поверхности и тестували как раз Допомат, Допомат да, ну, от. От, до и до до препарат думаю что все знают высокочелочный высоколужный вот так вот до речи он не очень хорошо справлялся и там до речи ну, я так думаю, что много таких на поверхні ну, забруднення я маю на увазе, что схожи с ну, пожежными забруднениями. Так вот, эти проблемные зоны отмывали, ну, Хімпром Химпром, есть такая фирма, и очень ну, понравилась химия, я попробую поделиться картинкой, ну, это не реклама, но ну, работала действительно очень хорошо. Вот, не знаю, а что там у складі. Это а нормальная реклама, Собто, хай будет химпром, химпром. химпром знать, да, это харьковская фирма, да, и это, до речі, ну, они позиционируют как раз после пожежи. Это такая дуже густая эмульсия, в виде, в виде, как клейстер, и там, до речі, да, гелеобразная такая форма. И, до речі, мы... Десь або 5% хімію робила, або 10% и это наносили, и очень ну, хорошо працювало, Ну, лучше, скажем так, в сравнении с допоматом. Ну, ну как-то правда? Ну, там воно продается в канистрах, и 10 кг, это что-то там, аж 600 гривень, або 450, ну, это до, до войны, да. Маск щось что-то подобное, да, я так понимаю? Да, да, мы, ну, собственно говоря, уже подходим к тому, чтобы дать продукт, и он будет достаточно бюджетный, сейчас модно говорить. Я, кстати, что хочу еще сказать. Мы в свое время, сейчас Сергей сказал про заправку, мы в свое время мыли автосалон, и была задача, знаете, вот эти вот сэндвич-панели из профлиста. Uh -huh. И э, она крашенная была. И в эту краску очень глубоко э, въедались э, выхлопные газы. Uh -huh. Серость. Очень явная серость. И нам тогда очень классно помог препарат от Киля э, ЛЕКС. Правда, приходилось его применять, ну, буквально говоря, в концентрате. Да, он смывал, особо не повреждая лакокрасочное покрытие, он смывал именно вот это загрязнение. Это дорого, конечно. Очень дорого было. Окей. Так, хорошо. Ген, я бажание, что сказать, потому что ты, ты ж такой же такой специалист. Я знаю, что ты долго шукал шутал телевизор, а зараз мы будем уже знать декілька. Можешь поделиться? Ну, слушайте, на самом деле, в больших масштабах все зависит от того, какой объект. Знаешь, мы где-то работали давлением, где-то работали водой с песком, где-то работали там фамидезом. Ну, допустим, если говорить о фамидезе, то он дорогой получается. Вот. Где-то работали просто мощными щелочами, ну, поэтому... Все зависит от того, нет универсального решения, на мой взгляд. То есть, когда у нас, например, выгорело помещение, там, э, сервис центра, где были э, там гироскутеры, например, и горел пластик, все это ляпало на стены, и выгорело просто ну, вот, по периметру, там, 400 метров э, площади, и там был бетонные стены, бетонный потолок, бетонный пол, и это был первый этаж. Мы туда завезли нашу здоровенную машину но Подключили туда песок, как бы температура плюс песок, фрезой, все это просто до бетона, ну, фактически э, абразивно снимали, uh -huh. потому что не было смысла там фактически химичить, и химичили мы уже потом так для остаточного эффекта, чтобы убрать, ну, там, грязь, пыль и, и придать, ну, скажем, такой приятный запах для помещения, в был. Вот, а много, девочки, мы, если нужно было спасти что-то, вот, для того, чтобы спасти, допустим, мебель, чтобы спасти какие-то полки, чтобы спасти деликатные поверхности, которые закоптились, вот, лучше, чем DL 750, мы не придумали. Но там и ценник, получается, космос, конечно. Допустим, когда клиент говорит, ребята, у меня там вот там полочки, мебель, которая, которую я не хочу испортить, да, которую я хочу сохранить сделайте мне красиво ну мы там прикидывали допустим человека ценник устраивал мы это делали там вот поэтому вот так и на самом деле учитывая что мы два месяца сейчас э, практически не работаем до да, первые там две недели мы вообще пытались понять что происходит и прийти в себя а дальше э, ну потихонечку в как. на самом деле у нас был такой интересный опыт у нас ребята работали фактически в первый, во второй, в третий день войны. То есть с 24 по 26 у нас был объект, и в принципе мы его не доделали, потому что э, у нас э, ну, руководство города сказало, типа, затемняться, там, и, ну, как бы, не было понятно, или да, или нет, и, в общем, электрик на объекте на этом отключил свет, и поэтому мы не доработали. А по, по факту у нас был такой, я же говорю, интересный опыт работы в первые три дня войны. Вот. А потом, ну, сейчас работы откровенно немного, давайте так скажем. Мягко говоря, немного. Ну, то он ускорился, так ясно, что и богатую работу. Вот. А что касается копоти, ну, в Одессе э, по тому, что у нас есть в результате войны, у нас или нечего мыть, то есть или нечего мыть, или это вот, или как бы все как обычно. Поэтому сейчас результаты именно продуктов, вернее, процесса горения и копчения, слава Богу, не так, как в других городах. Слава Богу, у нас пока, ну, как бы, пока что, я надеюсь, что и дальше так будет, пока этого нет. У нас приблизительно вводная такая, что мы, ну, какие там, приватный буддинок, здесь что там пожежа в буддинку в середине. Здесь что-то такое, потому что там многоповерховка. Если это монолитная, как у вас там, да, воно гахнуло, ну, в принципе, монолитка тримается. Если это панелька, то да. просто капец. Это карточный домик. Да, я видел, да, на результате по видео, что там народ, когда пытается зайти или что-то сделать, там выпадают эти панели наружу, это торба, конечно. А, ну, дадите, а у вас, у вас не было замовок в Одессе, вот саме на, ну, там, где прилеты были? Жень, ну у нас по факту прилеты были, смотри, у нас был жилой дом, к большому нашему, к сожалению, это большая трагедия, был прилет в дом жилой, но он на сегодняшний момент эвакуирован, в нем ведется работа в плане того, что привлекли проектный строительный институт, который, дает, ну, который пытается оценить, и дать заключение, возможно ли там в принципе находиться, ну то есть можно ли в этом доме э, дальше как бы жить, да, нет, ничего нет. ли там не выпадет, не упадет и так далее. Вот, а те, а те места, куда у нас прилетело, ну там, честно говоря, нечего мыть. Вот, потому что у нас прилетело в большой торговый центр, там реально ну как бы остались только железные конструкции, понимаешь. У нас прилетело в в эту в, в, в отель на берегу вот там горения как такового не было там просто тупо нет двух корпусов ну, двухэтажных, понимаешь? Там, там, клинику, бульдозерный. <свист> да да и у нас прилетела там на море в ну, за городом чуть-чуть тоже прилетела в, в базу там пять зданий вокруг прилетела как-то в середину причем что-то большое потому что ну как бы от зданий там места живого не вот, поэтому у нас как-то, знаешь, у нас и, и то густо, то пусто. У нас и, и, или более-менее терпимо, или уже если прилетает, то прилетает так, что уже мыть нечего, собственно говоря. Ну да. Вот. Тут, тут, тут э, Гена полностью прав, потому что когда прилетает ракета, она, наверное, разваливает сюда такого состояния, что убирать нет смысла. Это актуально такие уборки, там, где идут какие-то городские бои. где, Ну, какие-то бои, стрельба, где там, да, какой-то вот что-то там, не знаю, БТР какой-нибудь стрельнул, и там что-то горело, знаешь, вот такое. Потому что, ну, опять же, прилетают тоже разные. В дом, допустим, прилетела ракета, которая, ну, по факту, как бы во все стороны получилось по три этажа. Ну, вернее, как, как бы по три, скажем, э, э, ну, три этажа и по две квартиры вправо-влево. Ну, то есть, такая дырка как бы три на три фактически получилась. Знаешь, вот. А, например, в эту в базу прилетела какая-то такая херомантия, что если бы она прилетела в, в этот дом, то я боюсь, что от дома там вряд ли бы что-то осталось. То есть, в дом прилетела ракета значительно с меньшим э, коэффициентом вот убойной силы, знаешь, к чем прилетела, например, в те же базы, вот, или в тот же торговый центр. В торговом центре гахнуло так, это, это противоположное от меня конец города, что я у себя в подвале аж присел, понимаешь, потому okay. что, ну, реально был грохот такой, что мы прозрели. Вот. Ну, вот такое. Окей. Okay. А, Добротно, давайте так, ну. Мы не будем повертатись зараз до презентации, мы просто будем дальше разговаривать. Я думаю, что так оно будет более эффективно. А, давайте давайте поговорим просто тогда про процесс. Я назвал нам несколько вариантов. Ну, я понимаю, что это может быть просто писка або просто высоким тиском. Спочатку все змили, там горячей водичкой, если да? это возможно. Если это не жилий фонд, например. Если это жилий фонд, то ты уже там дуже не попрацюєш. Это уже не, не Хотя, если там уже ничего нема, то уже пофиг. То, что бульдозерный клининг, это нам нужно засвоить, это ясно, так? Тобто, есть, есть ниша на рынке, берем бульдозер, все вычищаем, а потом і все, даже пылесос не нужно. А, какие еще у нас могут быть моменты, тобто, ну, вот, например, там разные материалы стен или разные материалы тела, что мы можем с ними делать, как мы можем с ним играть, у кого думки неприміщення тутто зовні розуміє що Серега мені от він зараз нам показав всю хіиюю химпрома -хим классно молодец, очень дякую До речі е, але я думаю що в ссередині приміщення це ми буде буде трошки токсична штука чияк и чи не uh, Ну в принципе вона не вонюча і мы ну, ми працювали просто що це лужний лужний засіб і ну наскільки він там прям Сказать, что там, конечно, ну, мы будем с защитными средствами работать. Но когда мы работали, то есть какого-то э, запаха не было, рискового. То есть я думаю, что да. То, что ранее Я думаю, що да. Тому Добрый в принципі, те, що выше, выше, выше, выше, выше, выше, выше, так само мені з Слухай, я навіть їх не знаю, я ж тобі кажу. Ми так. цей засіб тестували 22-го а я дивлюсь, да. там по. Зважаючи, попередню, попередню частину вже на сьогодні 196 переглядів. Я думаю, що ну якось трошки ну, це неба, але це не немало, в принципі. То я думаю, що це нормальна реклама. Тобто по Окей, Макс, що в тебе з твоєї лінійки может бути использовано для таких філів? Крім того, що ти зараз зробиш. Крутую штуку с рабочую назву там их его знает. Значит, коллеги Ярумина. Для курки тоже, кстати, на автозаправке для помывки козырька, насколько я помню. Я, может быть, я ошибаюсь, но мне что кажется, что именно про козырька речь шла брали наш Грис Иллюминатор. А Грис-иллюминатор – это смесь э, растворителей и поверхностно-активных веществ. Э, там часть из растворителей – это цитрусовые, это пены. То есть, запах такой, конечно, присутствует, он интенсивный, но он, можно сказать, приятный. Во всяком случае, когда немножко выветрится. И очень хвалили как раз в контексте удаления вот этой копоти от автомобилей с пластика. Поэтому вот можно его еще использовать, но опять-таки это довольно-таки дорогостоящее средство, хотя оно может быть разбавленным несколько раз водой, но все равно там будет больше 400 гривен литр, и для какого-то такого массового применения это дорого. Это вот как Гена говорил, что какие-то полочки помыть, там то пластик помыть, удалить какие-то стойкие загрязнения, да вопросов ну, нет. И там и там все, где-то про терп цитрусовые терпены, там DLS 750 где-то. Да что бы также цитрусовые терпены, то это это Я могу сказать, что есть, например, в дайверсе там есть Speed Five Spray, это лужный засет в расщелинах, вынючьи заразы там просто бесконечные. Но он працює, він копать знімає дуже непогано. Єдине, що спори з тих я не певен. Не, я думаю, що не дуже добре. Він пінний, такий запашний. Ну і коштує також ж, так, як ті гризелимінатори. То ж можна використовувати на деяких речах. Тобто, також я не слухаю, чи тут можна навтоварити, але можна. А, окей. А, То, ми мы доходимо до того, что мы маємо. По-перше, ну просто не всі ж ми тут розуміємо один одного, да? знаємо, про що ми говоримо, засоби мають бути лужні, лужні з розчинниками, або поверхново-активні э, речовини з розчинниками, або розчинники терпенові. Тобто, оці всі речі, ці всі компоненти, вони працюють. Правильно я кажу, Маска? Да, конечно. Распишу. У нас еще был хороший опыт применения самого обычного сифра. Sadece... Будет... Но это лужный крем, это лужный засыпь, там десь 5 11 12 иногда, и образовывать, так? Непоганно, мать, так Окей. Что касается, ну, короче, я могу сказать, что пробовали на деяких пожежах, пробовали там триперы, типа Допомата, там, не знаю, там, какие-то сума, триперы и так далее, воно не работает, воно на... Гіпсокартон, гипсокартон, штукатурный, там на нем не працює нифига. Антижир, там будь-який кухонный пробовал, тут також варіанти різні, також наче лужні засоби, все окей. Ні, не працює. Тобто ці речі, вони неэфективны. Не Треба щось, щось інше. Я тому, тому задаю питання, які саме засоби ми маємо використовувати, хто може что порадити. Тому що воно не все. Тоді спрацювали ці речі від Ярика, тобто волвош, дегрізер от Legend Бенз. Они спрацювали хорошо. Там они отбивали. Это лекарня в Косове. Там, где все эта ну, Войны не стосуется, но там просто была такая история. Там, в реанимации померла людина, и родители попросили санитарку поставить спичку а там 5 концентраторов в Кесневых працювало. Она поставила. грило все. Горела сосна, пала там полный программе. Так, окей. Давайте, ну, с пожежами мы больше-менее с вами решили. Давайте поговорим про то, какие еще, возможно, у кого есть какие-то идеи, какие еще у нас вызовы нас ждут. Вот тут у нас, ми, давайте в Бучу мы приехали, да, Серега, повернулись мы в Бучу, и разом за Сереги прибирати. А Давайте подумаем, какие вызовы на нас чекати. Тобто Мы ми говорили прошлый раз, что это могут быть боеприпасы, которые не разорвались, это могут быть мины, а, також, это может быть проблема скла, бытовым сплатом в из у спяной. Проще, может быть. Ну, Я предлагаю все-таки мины и боеприпасы не мыть. Оставить это саппером. А вот достаточно насущная проблема, это то, что, во-первых, человеческие и не только человеческие останки соответствующие запахи потенциальные какие-то инфекционные агенты а также понимаешь такие боевые действия связаны с тем что в квартиры в дома к людям проникают посторонние проникают посторонние да, что-то другое Пользуются туалетами, спят в, на диванах и кроватях э, хозяйских. Причем ну, это могут быть совершенно разные люди. Мы не обязательно говорим даже про военных, потому что военные – это может быть даже не самый худший вариант. Угу. А, потому что могут быть всякие асоциальные элементы а, в поисках, а, чем бы поживиться. Вот, и животные, как ты говорил, перепуганные, которые могут гадить, где попало. И, соответственно, становится вопрос э, подготовки жилья к э, безопасному использованию после таких вот гостей. А, Відповідно, мы тут говорим зараз про две речи. Фактично, это дезинфекция профессионально нормальная, и это выделение запахов. Как наследок всех приходов, залетов и так далее, это запахи. А, ну, дивіться, ну, очень серьезная проблема – это птахи. Если просто разбили скло, и они начинают просто гніздування в квартире, и это может быть прям капец. То есть, если комната не закрыта, и они начинают там сквозь гнездувать, это просто будет, это курятник. Кто-то был в курятнику, колись, да? Ковром. Это так само, оно так и выходит. Там пішки, собаки, ну також там, там ну, нитки, это все погано. Але птахи – это взагалі катастрофа. Помжатина, ризная. Ну, також, також может быть какая-то проблема. соответственно, лучше нам максимально продезинфицировать все эти поверхности. Видимо, для того, чтобы продезинфицировать, сначала выделяется масса забруднення або масса материала. Это первое. Так? мы должны защитить себя, зайти, выдалить максимально массу материала, сужающую на те, наскільки там все забруднено. Мы используем одноразовые материалы, або многоразовые. Может быть, полосос одноразовый? В ну, нового про це говорили. Если там реально есть какие-то ну, мертвые тканины, да, так как это заниматься не клининговая компания, это мое быть ДСНС, и полиция. Понимаете, так? Если вы что-то там выявили, какую-то подобную штуку, ну, не на кишку и, соответственно, с собакою, а что-то там больше за размером, это треба сначала выкликать ДСНС и полицию, а потом уже что-то там будете делать. На рахунок о том, после таких выпадков, есть, є... ну, есть, ответственно, лекция, но мы можем сейчас поговорить, может, Макса есть какие-то интересные направления, он нам что-то расскажет. Есть что-то, Макс, что-то интересное? Я, я могу рассказать, с чем уже обращаются люди. Это с холодильниками. А, так? Я... да. Когда люди убегали из своих домов и квартир, они, конечно, не очень были настроены на то, чтобы тщательно очистить холодильник и подготовить его к отсутствию электричества. Они убегали спасая своей жизни, а потом ввиду боевых действий там отключался или выходил из строя какой-нибудь там кабель. И, соответственно, пропадало электричество. И в холодильниках за там, несколько недель отсутствия хозяев, естественно, начинались всякие процессы возникновения жизни новой. И они сопровождались обильным выделением запаха. И это сейчас превращается в проблему. И, собственно говоря, есть уже и более или менее или стандартные способы решения этой проблемы. Они отработаны были немножко раньше. А сейчас они просто, ну, мы их вспомнили, и э, кто обращается, я рассказываю, что делать. Собственно говоря, и сейчас могу рассказать, что делать. Ну, давай, здесь, Значит, э, в первую очередь, ну, понятное дело, нужно э, очистить холодильник от остатков продуктов, причем не надо жалеть, можно смело все выбрасывать, потому что, если, к примеру, там... Начало тухнуть мясо, вырабатываются такие соединения, типа там, кадаверин, пуатрисцин, по-моему, называется, трупный яд, так называемый. То есть это такая штука, которая, даже распространяясь по воздуху, осаждаясь на других продуктах, может в достаточной концентрации скопиться для того, чтобы впоследствии привести к пищевым отравлениям. Соответственно, такие штуковины э, надо все оттуда извлекать, максимально проводить э, общую помывку э, холодильника. Обычно для этого используются щелочные средства или э, щелочные средства с добавлением э, дезинфицирующих компонентов. Э, могут использоваться такие вещества, как э, триамин, э, спирты различные. Так называемые четвертичные аммониевые соединения часа. Ну, разные, в общем-то, варианты есть, но дело в том, что практически все они позволяют хорошо очистить, но не избавиться от запаха. Поэтому обычно все завершается еще тем, что производится помывка с средствами, содержащими над уксусную кислоту. Прошу не путать с. Уксусной, а именно надуксусная кислота, достаточно высокая концентрация обрабатываются все поверхности. Холодильник закрывается на определенное время для выдержки, для того, чтобы пары вот этой надуксусной кислоты тоже проникли во все щели, везде, куда могли проникнуть и результаты, результаты разложения тканей продуктов. Но есть нюансы. Нельзя переборщить, потому что надуксусная кислота это достаточно едкая штука. Портятся резинки, портится пластик, могут быть испорчены лакокрасочные материалы. Поэтому нужно подбирать концентрацию в зависимости от того средства, которое вы используете для этих целей. После этого делается еще раз... Щелочная помывка, обмывается все чистой водой, и если запах сохранился, он с большой долей вероятности вот такой обработки хватит. Я думаю, все, кто занимается стиркой ковров, знают, что таким же способом устраняются запахи некоторые в коврах. Так вот, если запах какой-то остался, то логично после этого и эффективно после этого еще дополнительно озонирование холодильного шкафа. Но тут надо прикидывать, как это сделать. Либо ставить озонатор внутрь холодильника, пытаться его там как-то закрыть. Не любой озонатор поместится, не в любой холодильник. В холодильнике две камеры. Либо озонировать вместе с кухней, со всей. Опять Не всегда это удобно, но надо смотреть по ситуации. Но это хорошая связка гидросульфонная кислота и последующая обработка озона Правда, это очень все занимает много времени. Надо взвешивать: стоит ли спасать какой-нибудь холодильник, стоит ли игра с вещами, так сказать. Не, но ну, может будут такие холодильники, что я проще выкинутые и будут все счастливы. Это ясно, да? Каждый, пожалуйста, вы его курили, когда вы на энзимах, когда вы все вымыли, то есть у нас оставляется биоплевка, там у нас аэробные микроорганизмы, которые при своем там распаде выделяют запах и так дальше, да? Для того, чтобы мы это вбили, мы используем там на ну, фактично, на фактически на всех активных белках засоби, да, которые это жрут, и фактически запах уходит. не, ну, если он очень интенсивный, то такие засоби его не очень забирают сразу, но в целом они идут все середину, то есть они живут в порах и так дальше. Воно работает довольно непогано, я бы сказал, да, потому что я использовал там некоторые... Ну, не буду называть деякие засугу, да, вони працюют реально. Я, ясно, что цены на 20 кислота. Але, ну, этап, возможно, его. Что ты скажешь? Ну, лично я на энзимах не использовал для этих целей ага. этих средств. А люди, с которыми я общался по этой теме, они пробовали, но остались недовольны. Но много причин и э, в частности то, что и очень большие экспозиции и э, средства это более или менее или работает вот прямо там, где ты можешь нанести, но оно не сработает где-нибудь вот в этой системе на no frost в канальчиках вот там вот угу. если ты его туда не засунешь эффективно и еще нюанс такой Энзимы на самом деле съедают не те вещества, которые мы чувствуем как Нет. запах. Это right. не, не вот эти полы меркаптаны, они съедают то, что разлагаясь, вырабатывает эти вещества. То есть, да, при помощи энзимов можно провести классную эффективную очистку, но то, что уже вот запах, который уже возник, они его не ликвидирует, а к сожалению вот эти вещества они э, достаточно неплохо слипаются с пластиком и э, просто смыть их э, невозможно, энзимы их не съедают, поэтому мы идем по механизму окислительной деструкции, то есть э, мы их окисляем, в это бьет и надукшесная кислота в это бьет и озон Окей okay. uh, Я честно скажу я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 Uh, ну, больше меньше оно тут виробляється на месте, да, и оно таки больше меньше доступное может быть. Uh, кто захочет, жить мне, что на, на випробування я спробую вам достать таких вещей. Окей, okay, ну, это насправді, насправді, так, Макс, потому что у меня еще запити по цих по холодильниках, як це робити, чим це робити и так далее. -то. Я точно впевнений, что всем будет интересно, что мы дали такую информацию, очень корыстную. Сейчас. Uh, Дивіться, тепер що стосується всех других, скажем так, микробиологических забруднень на поверхнях, там, где можно их видалити, просто сначала видавший массив за так, а потом нанесший а, дезинфекующий засед. Мы тогда, ну, лучше использовать что-то там, например, на альдегидах, что-то сильное, а, І И воно, ну, там, такой, соответствующий рощин сделать, чтобы не, не, не тривала была экспозиция, не годинна. И так можно отмитить, ну, переважно, типа, большую э, заражение. Хлорка работает очень классно. Хлорка имеет спектр дуже широкий. И она отправит все, что хочешь, з вами включено. Ну, а что делать? То -то открыли вікна. Вот я вам флорка... хотел как раз сказать. Вы, конечно, извините за это, что я вмешиваюсь в беседу двух э, профессионалов. Так вот я вам скажу, лайфхак от моей сестры при случае, когда холодильник что-то умерло и давно своей смертью. Захерачить весь холодильник по кругу доместосом, вот, а потом, типа, промыть какой-нибудь ну, лимонным средством. Отлично работает. Чистенько, беленько, все мертвое, и ничего не этого, и ничего не воняет. Я вам говорю, дешево и сердито. Какая прелесть. Я не знаю, как потом это влияет на продукты, но, по крайней мере, на в плане отравлений и каких-нибудь там последствий испорченных продуктов не наблюдалось после не, таких если это хорошо смыть, то никак оно не всплывает, потому ну, ну, вот что хлором фактически управляют продукты на профессиональных кухнях, тобто, там, також засоби, вони миють, там, да, то есть хлорные засобы, они мыют там. Да, то есть вот это такое, э, ну это, для, знаешь, э, может быть и не профессионально выглядит все звучит, но, но, по крайней мере, это эффективно и недорого. Гена, то ты попкорн -поп доедаешь? Нет, я бутербродик ем, а что? Ну, стосовно лайфхаків, лайф э, така ще порада, ну, можливо, буде доречна, что перед тем, как начать э, уборку, можливо, краще вклю вімкнути холодильник, да, чтобы он приморозив. по-перше, Ці э, літучі да, там, речевины, какие там в холодильнику, ну, э, ну, трешки они осядут, скажем так, да, а, по-друге, то, те, что течет, может, возможно, оно там трішки там замерзнет. Ну, не знаю, можливо, кому-то там пригодится. Так, пацаны, короче, мы уже тут наросповедали, блин, кожен на, на 5 років, да? Поэтому давайте сейчас давайте так, рекомендуем эти вещи и, в принципе, можем заканчивать, потому что я где-то на час рассчитываю, где-то так. Макс, что ты можешь сказать еще интересного приводу лайфхаков, пацаны? Да вроде ничего не добавлю, но Разумею. хлорка будет работать, безусловно, я просто ее боюсь в это ну, В принципе, я перестал бояться я хлорку, я також так переживал, что она такая отрута, там хлорный газ сидела. Но без хлорки тоже не в порячь. Знаете, что-то такое отбивать, чтобы вы какие-то стейки и очень пожелтели, или сырые. хлорку все равно не Без вариантов. В каких-то там форматах хлорка, ну, реально она будет дешево, она будет эффективна и будет просто, ну, пофиг. Тот самый бассейн, да, если тебе стоит на улице, ты не хочешь, чтобы он там зацвив, ты берешки в таблетки хлорки кинул и все. И забух. И запаху там, ну, майже нема, там такие, он слабенький, слабенький. Ничего не цветет, все там классно выглядит Такого також потребна штука ну, Но так, мы все Ну и дешево, до речи так. А, Окей, то есть мы Берем какие варианты У нас должна быть э, Надостовая кислота У нас должна быть Флорка прохание не смешивать эти вещи на доступ кислоту и хлорку. Доброе. А если смешиваете, то тикаете. Доброе. Если вы хотите кого-то сбить, то закрите векно, дверя, тикаете, и... До побачення. <клес> <клес> Той, кто там будет, он закончился. А, тут есть какое-то вопросы кто-то задает. Леша помогает завантажить какие-то изображения, я не знаю. Что-то будет. Ага, насколько эффективно для холодильника будет озонатор. Макс, ты бачишь озонатор? Там чат. Да, буквально вчера мне он попался на глаза в эпицентре, поэтому я что-то думаю, вот он он как раз спросил. А, там какой-то конкретный озонатор. Сейчас я. открой, Да, чат открой. Сейчас. Макс тыкнул в нас пальцем только что. Какой-то аско у, у Крем. На самом деле, любой зонатор, который производит озон, будет эффективен. Просто вопрос в во времени его э, использования и, собственно говоря, и все. Если он реально работает, то любой, ну, любой зонатор для холодильника, э, особенно в варианте, как Макс говорил, Втулить туда азонатор и закрыть холодильник, то он будет эффективен однозначно. Это должно было быть тема холодильника. <жирафа>, положить безумно. Да, да, да. Я их в четырнадцатом году этих холодильников столько перемыл, что наверное можно сказать, что и клининг оттуда пошел. Леша, а в тебе какие лайфхаки по холодильнику тогда не было никаких лайфхаков. Я и не знал, что такое клининг. Надо было товарищам помогать. Зачем мы все Да чем там мы мыли? Раз уже тема по холодильнику, я вам быстренько расскажу. У нас был один, э, один вызов, значит, вызывает нас чудачка и очень так стеснительно рассказывает о том, что у нее жили там э, арендаторы. но ну, мы когда уже в саму квартиру попали, нифига там не арендаторы. Видно, у нее реально психологическое какое-то или психическое расстройство. Так вот, я первый раз в жизни увидел холодильник, который, когда ты открываешь, там не было ни единого свободного места, в которое можно было хотя бы пачку масла воткнуть. То есть вот э, запихано в холодильник абсолютно ровной стеной э, продукты, причем, я так понимаю, что ну, там какие-то полугодичные давности, какие-то меньше, больше, но воткнуть, я же говорю, даже пачку масла не представлялось было бы возможно, потому что холодильник был заполнен абсолютно полностью, вот на 100% точно. Да, и точно так же было, когда открываешь, вот, ну, у всех, как правило, мусорные ведра стоят там под мойкой, да? Uh -huh. Ну, какой, мойка имеет какой-то определенный объем, сам шкаф мо, под мойкой. Так вот, у нее мусор было точно так же, открываешь дверь, и не было... То есть, для того, чтобы добраться до мусорного ведра, нужно было откопать его из этого всего Археология. слоя. Ну, а вызвала она нас первоначально вообще, потому что у нее... Она говорит, у меня слегка завелись мошки, э, вот эти фруктовые. Так вот, мошек было столько, блядь, что не видно было света через окна, чтобы вы понимали. Мошки были еще в лифте, а она жила на 12 этаже. Вот, ну, в общем, вот такая была у нас история. Котлеты, Короче, котлеты с них, шастливо. котлеты. Да. А. Ладно, пацаны, я думаю, что мы нормально сегодня поскоркувались. Я навіть думаю, что такие, такие наши зустричи можно уже выкладывать за посыланием, да? <с> С гонораром каждому, кто и свои лайфхаки, потому что так, ну, в минулого раза мы просто полялякали, а сегодня уже реальные лайфхаки, которые люди там будут задоволенны почути, скажем так, да, на халяву. Окей. На самом деле, я прошлый раз пропустил, но я хотел сказать, что я очень рад всех видеть, в, в, ну, кого-то в относительном здравии, кого-то в полном здравии, слава богу, ребята... Ну, на самом деле ситуация жуткая. Дай бог, чтобы мы дальше могли общаться в таком режиме, знаешь, с юмором и шутками, чтобы все это улучшалось. А, а не то, что было на первых порах у нас. Ну, я думаю, что я буду проводить час от часу вот такие тематические встречи. Можливо, я не буду их давать на загальный доступ, потом сами поделились, там кто-то поделился лайфхаками, раздали своїм своим транспортобитникам и так дальше. Але просто поспиковать також тоже классно. Кто то молодец. Наловил лайфхаки, кто не приеднався, ну бы побачил. Но а, я Окей. думаю, что на разные темы, это прикольно, потому что, ну, принаймні, раз на тиждень можно зібратися, поскольку в кого какие проблемы з'явилися, в кого какие-то решения, может, в кого-то там какие то об'єкт, объекты, треба нужно там на завтра, а он не знает, как робити, делать, это же так Я, например, подрабатываю водителем периодически у себя в компании. Окей, красава. <laughs> Круто. Кстати, ребят, я, я стал выездным. Из страны угу. там, если нужны будут какие-нибудь перевозки украина польша ты стал то... многодетным отцом ну, практически да а -а -а. круто круто а я своим сказал говорю нельзя было на год раньше как-то